Поехали. Ну что, привет, ребята! С вами Лилия и Михаил. Мы сегодня решили. Миша, ты где там прячешься? Иди сюда. Мы сегодня решили сделать своими ручками пельмешки. Купили мясо. Миша сделал фарш. Я фарш делать не люблю, поэтому Миша этим фаршем занимался. А я сейчас буду месить сама тесто для пельменей. Оно очень просто делается. Мне нужна будет мука. Я делаю вот на таком специальном коврике для теста я беру кучу муки сейчас поближе поставлю сразу кучку прям горку делаю там по рецепту три стакана муки стакан воды яйцо и соль и все ну что тут делать мы хотели в хлебопечке это все замесить но забыли сразу поставить и естественно что сейчас уже нет времени потому что хлебопечке тесто будет делаться полтора часа у нас нет такого времени Вот такой у меня колобочек готов. Тесто очень быстро подсыхает, которое для пельменей, поэтому его рекомендуется таким образом делать. Отрезать немножечко, остальное убрать под пленку. Нежное, пожалуйста, Фанечка. Так. И нужно рассчитать, сколько нужно будет на пельменницу. У нас такая пельменница. И на нее мы будем класть такой квадратик укладывать мясо, а потом сверху еще один квадратик теста и раскатывать все очень просто мы руками лепить не будем это долго мы будем делать все по быстренькому Так, первый блинчик готов я сделала мукой посыпала саму форму для пельменей беру блинчик аккуратненько аккуратненько Ах, ты прилип поросенок такой и укладываю видите я сделала специально с запасом чтобы мясо когда мы будем сюда закладывать оно же будет натягивать немножечко тесто и чтобы у нас не было по краям пустот и смотрите чуть-чуть его приспустила и вот так вот ручками зафиксировала ладошками прям немножечко все можно раскладывать мясо Миша иди раскладывай мясо я пока второй блинчик буду раскатывать Так, первый лоточек у нас готов. Миш, поставь посерединке сюда подвинь. чуть Оп, Накрыли, чуть-чуть прижали как следует, мучкой посыпали, потому что сейчас, если скалка прилипнет, то они были выпрыгнуты у нас пельмешки раньше времени. Вот так мы их все загладили. Так, скалка должна быть сухая, и легким движением руки. Мы их раскатываем, чтобы вы... появились ребрышки в нашей пельменице. Миша, сколько пельмешек получается с одного? 35. Это нам на сколько раз похоже? На полтора. На... на один раз, на один даже, на один раз. Нет, на два раза. Я съедаю где-то 7 10 пельменчиков за раз. Так мало. Да. И, у меня 15, И тебе 15 То есть у нас на, осталось... на один, да, на полтора раза. Вот смотрите, все сделали. Я снимаю лишнее тесто сразу по краям. Так, аккуратненько. И это тесто мы сейчас опять будем использовать, потому что оно же у нас не бракованное. Конечно, в нем муки много, но оно все равно подойдет то есть у нас получается где-то три с половиной будет лоточка с одного замеса Так, тесто собрали вон его как здесь много видите а фарша еще больше фарш мы еще котлетки сделаем так и теперь самое главное гвоздь программы мы сыпем муку и аккуратненько теперь нужно их вытряхнуть, чтобы они друг друга не подавили. Помогаем. Вот если мукой плохо просыпать, то могут прилипнуть, но это будет не очень хорошо. Просто вот один брак уже вижу. Ладно, мы их сто лет не делали пельмени, от нас раздохновили родители наши, они нам говорят, мы Нет дел... 9 не делали? Нет, мы делали, делали как-то не, не так вот давно. Лет 9, не -не -не. Да, вижу, вижу, вижу. То есть надо поменьше мяса, значит, класть. Слышите? Но ну, все хозяйственные мы. А? Дома лепим пельмени. Итак, разбираем их, укладываем на лоточек, убираем. Давай доску пластиковую эту разделочную. Вот смотрите, которые я их чуть-чуть подцеплю, чтобы они потом у меня при варке не разъехались. Вот еще один брачок. Брачок, дурачок. А, Миш, нет-нет-нет, лоточек этот, досочку разделочную. Так, первая партия готова. Мы ее относим в морозилку. И я занимаюсь тем, чтобы раскатать вторую пар... второй слой. Короче, делаем все в том же режиме. Получится у нас куча пельмешек. Погнали. Пусть я полтора часа. Усталые, но счастливые. У нас а, получилось... а теперь их нужно пересчитать все. И мы не будем их считать. У нас получилось пять полных лоточков, потом половинка раз, два, и еще раз половинка. И вот остался маленький кусочек. Мне кажется, Митя сейчас скажет, ты что его будешь выкидывать? Я еще до этого хотела уже два раза выкидывать остатки. И мы их все раскатывали, раскатывали. Короче, супер. Сейчас будем варить ужин. Пельмешек. Может быть, вы тоже заразитесь нашим примером и налепите пельмени. Пишите в комментариях, сколько у вас получается за один раз сделать пельмешей. Но мы только новички, по-любому вы будете лучше, чем мы. Да по-любому. Мы будем за вас рады. У ну, тебя пока. Ну, все. Всем пока. Ух, ставь кастрюлю. Bye.